Хеййоу, hey всем привет, дорогие друзья! Вы на канале YOBA Game и с вами, как всегда, ваш Сентьяго, и сегодня я продолжаю прохождение игры под названием Little Nightmare 2. Если ты приготовил для себя пару вкусных плюх и заварил крипчайший чаек, тогда мы начинаем. А вот тот самый момент, когда мы сожгли все-таки того жирного порова, да, который нас преследовал. Мы его запихнули в печь, насколько я помню. Извиняюсь. У меня тут вентилятор работал все это время. А, извиняюсь. Так, мы, э, по-моему, по-моему, по-моему, что мы можем? Мы сейчас... Да, нас сейчас должен подсадить наш... Мы должны... Может быть, ты подойдешь? Меня бесит в этой игре тупость моего э, товарища-компаньона, да, потому что в первую очередь, ну, здесь нужен быстрый отклик, а он тупит, вот это вот все ну непонятное, это более непонятное и сложное и вполне себе. А почему так громко? Почему так? Почему так голосит-то? Э? Общая громкость -то. Можно поменьше там, вот, ну, вот так хотя бы, ну. а, Спасибо. А громкость не поменялась отнюдь вообще никак абсолютно. Ну ладно, попробуем покричать. Я не знаю, а за... А, ну да. А ну, а, ну да, получается. Опять громко? Ну, тут, ладно. Ладно, попробуем. Я не знаю, было ли так же в прошлой части игры, в прошлом прохождении, но сейчас действительно голосистая игра стала. А, мы поднялись на какой-то этаж На новый этаж Здесь посмотрим что-то ты... Здесь есть комната и коридор, по которому можно пройти дальше Здесь комнате в этой ничего нет Нужно найти выход Нужно найти хоть что-то, что поможет нам а, С прохождением этой игры Здесь мы заберем Все, в принципе, смотри, мы выходим, наверное, с этой локации да? А... Тут же можно схватить просто вдвоем да, И поднять Пока мы дождемся эту желтую шапочку, ну, сколько-то времени прошло. Смотри, здесь новый переулок, здесь какие-то ноги. Короче, забитый жизнью, забитый богом город. Никого здесь нет, никто нас не ждет, никто не скучает. Все происходит крайне... Как то Томно, да? Тут грустно течет дождь, грустно стоит кресло, грустно стоит мусор, грустно валяются ноги какого-то. Грустно сидит человек, посмотри, кто-то упал вот да и что чему вот какая причина э, э, всему этому в этой игре упал еще один это тоска это все что-то все умирают из-за тоски, из тоски какой-то все как будто зомби какие-то не знаю не понимаю сейчас посмотрим что можно сделать с этим вот здесь есть проходит Здесь упал какой-то бич. Бомжара какой-то свалился с потолка. Мы сейчас попробуем за ним пробежать, посмотрим, куда он... А, он ворвался в телевизор. Он в телевизор ворвался. А мы с этим можем что-то сделать? Нет. Так, покажите мне, что здесь... Что здесь есть? Куда я могу? Вот здесь могу по лестнице пробраться, получается. Забраться по лестнице, да? И с лестницы я могу спрыгнуть. Мне кажется, лестница с сейчас упадет нет не упала ну отлично мы перебрались на новый балкончик здесь можно можно упасть э, и не разбиться здесь можно приземлиться на пол и вот они вот они все какие-то наркоманы какие-то посмотри все телек смотрят тут как это получается воздействие телека на всех да такое нас немножечко ввели в курс дела э... и вот теперь мы ждем вот этого нашего желтого ротика можно спасибо Открываем дверь. То есть, каким-то хером телевизор влияет на всех э, людей в этом городе. А нам предстоит разобраться с этим дерьмом. Так, я могу сюда спрыгнуть, получается. Потом могу вот туда спрыгнуть, получается. Теперь оттуда я могу вот сюда спрыгнуть и здесь рычаг нажать. И поехать в лифте вниз. Вверх. Поехали вверх. Нет, а что, какая мне разница, вверх или вниз? Все, быстро спрыгнуть нужно было. Ну, надеюсь, что нужно было быстро спрыгнуть, что я что-то сделал правильно. Здесь прохожу и забираюсь наверх по вот этим достичкам, доскам, доскачом, доскачем, доскачем, доскачем, Что чем? Что чем? Что за сперма летает в воздухе? Мне может кто-то объяснить? Да что за сперма? Так, хай. А, вот, все, я здесь. Я в новой комнате. А здесь, собственно, мне нужно найти ключ какой-то. Ключ а, к малому, чтобы открыть дверь малому. Давай посмотрим здесь: выдвигаем ящик. Это все максимально? Мы больше не можем выдвинуть. Здесь еще один ящик есть. А, здесь как раз таки есть ключ, прикинь. Шок. Шок. А Давай, пойдем открывать дверь сразу этому мальчику С ключами все не так про... А, не... И что? Я ключ... Теперь я понял Я теперь понял, мне ясна сущность это... Все, а теперь можешь подойти? Иди сюда. Давай! Давай выставляй свои ручки, погнали У меня уже... А, а что я сделал сейчас? Ну, в общем-то я нажал на какой-то рычаг Сейчас попробую... А, нет, подожди, я отсюда, я выбрался отсюда. Теперь мы можем, наверное, наверх поехать, да? А почему так? Почему так? Почему так, блин? А в чем прикол? Типа, мне нужно наверх забраться. Все. И это все что ли хорошо подожди тогда как что мне нужно сделать а... с... ящик открыть вместе ему насрать вообще что мне нужно открыть ящик так я забрался на стол а здесь еще куда-то забрался но смысла в этом ноль понимаешь просто нету нет смысла что это такое Так, мне нужно пробраться наверх. Давай еще раз, давай, опустим эту шляпу, да, пока она вот в таком положении, мы должны придумать, что же нам сделать, собственно говоря. Там я ничего не могу, за мной этот пес не идет, значит, это неправильный путь. Так, вот я опустил лифт. Это может быть ручка лифта, которая просто его вызывает. А, подожди, а может быть мне сейчас нужно просто спрыгнуть на лифт? Я забыл, что ты здесь умираешь, когда прыгаешь с высоты. Это что? Да ладно, так далеко меня откинуло? Сейчас молча пройду. Так, я открываю эту самую грёбаную калитку, да? Ну, ну открываю, да, да. Так, мы сейчас нажимаем, выпрыгиваем с лифта, с этого, и идем сюда. Мне нужна твоя помощь уже сразу, уже сейчас. Мы сейчас увидим внизу, как поднимается лифт, и надо быстренько в него спрыгнуть, на него. Оп, отлично, отлично. Шок. Подожди, вот полюб... Нет, коробку не нужна. Подожди, коробку могу отодвинуть, там какой-то проходик есть, прикинь. Нет, давай отодвинем. Чё там за проходик ты такой? Ну-ка рассказывай, давайте. Что у вас тут есть? Чем вы тут... Что у вас здесь происходит, блин? Давайте. Причем малой со мной не пошел. Я словил флешбек какой-то. Это какая-то сумасшедшая комната вообще, это что за кошмар? Какая-то бич, блин, что это такое-то, что это такое-то, что это нормально? Бутылки на потолке, это что-то, это ненормально, абсолютно... Батч, давайте хоть подруковать чутка, подрукуем и нормально все будет, так. Здесь я понял, можно забраться вот. Можно забраться? Спасибо. Забрались? Ага. Не, красиво, красивая игра Оформлена стильно, мне нравится Вот там какая-то вышка есть, смотри Какая-то вышка с радугой Мне кажется, что там э, Дело в ней, дело в этой вышке Так э, Здесь забираемся И вот сюда запрыгиваем Все, в окошко зашли Так да, блин, это очень А что малой хотел? Открыть э, клетку, чтобы что? Так, я сейчас открою клетку своему дебилу, который не может проникнуть сюда. Это же тяжело очень. Не... Он может проникнуть сюда или не может, мне интересно. А, он просто не может. М -м, понял, я тогда понял. А ты зайдешь сюда, дебил? Я не понимаю, что тут нужно сделать. Крысы какие-то огромные. Ты сюда можешь пройти? Иди сюда, помоги мне. Я не понимаю. Или понимаю? Не понимаю. Я не понимаю, что мне нужно сделать. На получасы какие-то. Здесь что-то. Здесь что-то. Это вытащить надо этот ящик или что? Я его не могу вытащить даже, понимаешь? Да, херас два. Что это такое? Почему он не идет сюда? Что он хочет от меня? Что он от меня, блин, хочет? Может быть, нужно взобраться вот на это дерьмо? А, я понял. Это вообще было как бы тоже... Это была пасхалка какая-то. Это не было обязательным к прохождению. Просто нужно было сюда зайти. Ох, уже эти пасхалки навязаны. Да ты что ты будешь делать? Так, я вижу... Э... Иди сюда. Мне нужно, чтобы... Вот он... Сколько тебя ждать-то, блин? Ну, сколько тебя ждать-то, блин? Ну, подсади, блин. Все, блин. Мы сейчас вешалку накручиваем к себе, за нее цепляется молодой, и мы его откручиваем дальше. Все, мы его накрутили. И он должен что-то в свою очередь сделать. А, он сейчас руку нам протянет, мы должны вовремя схватиться. Есть! Есть такое, но хоть какая-то от него польза есть. Малейшая, маленькая польза, которую приносит этот вещь Понимаешь? Ты понимаешь, что это не, так, э, не такая серьезная, не такая сильная помощь от него, но этот бич мне помогает. Сейчас он еще, ой, блин, можно чай попить, можно уже плюхи поесть, а пока этот бич мне подойдет и поможет. Все, карабкаемся по лестнице. Правда, вот что, вот мы можем в этой игре изменить? Что еще может поменяться, учитывая, что мы в роли маленького пасхального бобра пытаемся? Куда-то забраться вечно и куда-то пройти с в Вначале-то было красиво, понимаешь? Вначале-то там лес был, вот это вот все такое красивое такое, ну понимаешь, да? А сейчас? Тут все каменное, ну. Так, ну эта дверь закрыта. А, ящик лежит. Я бегу. Кресло, кресло. Я и все, все бегут, кто, все вокруг меня, все бегут, все что-то занимаются какими-то делами. А мне надо было быстрее пробежать или что? Нет, мне не надо было быстрее пробежать. Просто что-то развалилось. Мы Вдвоем должны толкать. Да, эта дверь упадет. Ел! Все, мы упали. Вы, вывалились прямо с этой двери. Сейчас нам нужно походу по спидрану прям бежать. Или нет? Или да? Да, все падает. Совершенно верно. Все падает. Мы должны... А, мы по... Подождите, по план... мы упали по... Пла... по плану или нет? Ну да. О -о -о. Шляпницу нашу завалили-то, блин. Ее привалило прям вообще посмотрели. А, нет, они... все, она жива, отлично. Правда, вытащить. А, нет, даже и вытащить получилось. Не пришлось гадать и думать, что же, как сделать. Романтика происходит, посмотри, романтика. Мы в какой-то жопе. Мы вечно в какой-то жопе. Мы постоянно в какой-то жопе. А, ты можешь помочь мне дверь открыть? Она откры... откроется, если... А, понял, ручка. Я цепляюсь за ручку. Открываю дверь, и мы пробегаем дальше. Что? Что еще нужно? Что еще нужно? Фонарик мой сломался. У меня фонаря теперь нету. Понял? Я понял, бищ. Так, ну давай, пойдем. А, тут еще одна комнатка есть. Мы попробуем в нее как раз-таки и зайти. Здесь есть телек. Мы пойдем к телеку сразу. Будем разбираться, короче. Мы про... попробуем проникнуть вот в суть вот всего этого тренда в городе. Это чуваки чисто зависимы от тиктока. Во всем виноват тикток. Так, ищем сторону, в которую нужно двигаться, чтобы... А, все вправо. Пробили. Вверх идем. Бау! Ну, это я такие загадки рассказываю. А, гол... Как эти, как семечки разгадываю. Вот я бам-бам-бам! Я попал в этот целик, мне нужно пройти за дверь. А в который раз я уже пытаюсь это сделать. Тут все еще замедленное такое, типа, понял? Такое вот, это, вот это вот все, вот это, понимаешь, вот это вот, вот? Стилистику игры вот это... Бах, механика вот это вот. Ах. Даже шифт... А, нет, шифтить можно, прикинь, вот на шифте бегу. Как тебе мой бег на шифте? Я убэч. Так, и... Я опять пробегаю к двери, цепляюсь за ручку, открываю дверь. И все на этом, да, получается. А нет, смотри, пропускается дверь. Там все фиолетовый мужчина в шляпе. Шляпник, шляпничество, шляпничество происходит, шляпничество. Слендерчик, кто? Фук. Что это про Вот что это такое? В игре ни одного диалога нет, который может подсказать тебе, что как происходит, что делать, что не делать. Он сейчас с выйдет, или что вы хотите сказать? А, ну ручки-то вот они. Пап, поп, да, ты пальчик в попе чувствуешь? А ручки-то вот они, вот они. Да, он вылазит, все, нам бан. Нам капсда, нам капзда, нам капс! Капсда! Капсда! Убегаем! Мы убегаем! А куда нам обратно бежать надо? Ну, скажите, что-нибудь хотя бы? Я бегу за желтопузом. Желтопуз, я бегу за тобой. Подшляпница желтая. Я тогда пошел подкрывать. Если ты под стол, я подкрывать. А шо-шо-шо. А что, что-что? А это катсцена, здесь управлять нельзя. Он ее сосет, прикинь, он ее сосет, всосал, забрал. Блин, мою помощность... Да и ладно, быстрее будем двигаться, продвигаться по этой игре. По игре продвигаться-то будем быстрее куда? О, это я фантом, теперь я его могу всосать О, я тебя могу всосать теперь, фантом твой, блин, бич И что мне теперь сделать? Я так понимаю, нужно обратно в ту комнату с теликом О, вот так мы и попрощались со своим товарищем, или что ли? Что это за бич был? Ну давай, обратно к телеку подойдем Смотри, да, Кстати смотри я погрузился я проник в этот мир телевизионный батюшки ты смотри что это такое меня выплюнул телек телек просто харкнул мной вдаль да ты что? Да но здесь я понял смотри, смотри, есть стол стол так забрался Здесь еще чуть можно пройти, пролезть, прямо по креслицу. Так, здесь забраться на выступ. Угу. Здесь есть еще один телек, с которого мы можем куда-то э, телепортнуться, да, правильно понимаю? Вошел. Отлично. А, не понял. А, подожди, теперь понял. Теперь мне нужно с этой горочки запрыгнуть. Даже не нужно... Я просто выпал! Это моя удача, кстати. Просто выпал, теперь я могу к этому телеку подойти и высморкнуть себя из телевизора на поребрик на этот, на крыльцо. Ну да, здесь есть лестница. Что за... Что это за техника? Это из Наруто какая-то техника или что? Так, смотри, здесь прыгаем сюда. А, здесь прыгаем сюда. Здесь прыг... идем по доске. Спрыгнули прямо на доску. Прикинь, шок. А, здесь запрыгиваем на вентилятор. На этот, на В вытяжку. Угу. Здесь прыгаем на крючок. Перепрыгиваем мастерски. Переп... Это Assassin's Creed какой-то или что это? Это, это какая-то вообще -то новелла? Так, здесь перепрыгиваю, потому что карниз, мне кажется, упал бы. Я бы с ним вместе просто упал бы и убился бы насмерть. Все, забрался в окно, кста. В окно забрался, здесь есть лестница, кста. Ну, почти, почти, почти получилось. А, пульт. Это новый предмет, которым я могу пользоваться. А как мне им пользоваться? Мне кто-то подскажет? На Е. Что за психоделика происходит? Какая-то психоделическая обол оболочка началась. Это реально психодел какой-то. Путешествуешь в телеках там. Че? Че это такое за дичь? Не говорите мне, что мне сейчас нужно будет в телек э, коробку какую-нибудь пихать, чтобы она там вы... Нет, это банк какой-то. Да абсурд. Все, пробираемся по коридору. Вентиляционному. Здесь вот вижу вот эту штуку, ее по-любому можно. Вот по-любому можно перетащить. Только куда? Наверное, посередине поставить нужно, чтобы я смог э, перепрыгнуть. Здесь телек включаем. Ага. Все, поставили вроде бы как Вроде как посередине. Хм. А, -а, а, вот оно, как можно было. Я случайно пошел не туда, но оказалось, что я пошел туда. Это гениально, гениально, фантастика просто невероятность, невероятность происходящего затягивает и, о и, и омрачает, и омрачает э внешнее состояние игры. Нашу подружку забрали куда-то, поглотили, всосали... Да, механика классная, супер, супер, просто супер. Так, щепки мы вынесли и, собственно говоря, и дверь мы вынесли. Дверь открываем одну, а, если помочь ей выключить телек. Нет, она меня поела получается, блин, no, no, я это пробую. Попробую какое-то полное дерьмище, блин, нахер я этим занимаюсь, вообще нахрен не понимаю Не понимаю, блин, ну Так, открывай дверь Теки-то-тори, теки-то-тори, теки-то-тори Опа Наверное, не надо было мне это делать, блин Прежде чем я подготовлю почву для того, чтобы Подожди, а что если ее просто нужно телек этот туда-сюда включить она пойдет за мной, выключить его. Так, эта дверь закрыта. Вижу. Вижу, что не шалохается. Не шалохается, не, не колеблется. Ну. Какое-то аниме смотрит. Так, давай проведем сюда, посмотрим. Что у нас здесь есть? В этой комнатухе. Кстати, ничего. Мы можем сюда запрыгнуть? Вообще нет, да? А, -а, а блин, ну как тогда поступить? Нет. Холодильник открыть? Да, в натуре, холодильник же открывается, бич. Подойди к холодильнику, возьмись и открывай его. Все, здесь по полкам можно пройти. Кайф. Т-т-т-так. Сейчас мы по полочкам, по полочкам туда-сюда. Нет. А что надо сделать да ну? Не понимаю. Я по-прежнему не по- О, блин, беч. Так, давай, давай, давай подумаем. Это мразь, она идет за мной. Она меня сейчас пососет. Пососала меня, блин, мразь. Какая Ладно, ребята, я ставлю прохождение этой части на следующий выпуск. Потому что мне очень жарко. Сейчас 31 градус тепла, невероятная духота. Всем огромное спасибо за просмотр, дорогие друзья. Мы немножечко подузнаем, как пройти этот фрагмент и продолжим. С вами был я, Гейм. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока! My heart saves the fucking...